Глядя на очередную свечу, мы сейчас будем говорить о празднике Божьего присутствия. А, знаете, перевод слова Ханука, мы уже говорили, что это значит, но есть еще одно значение. Это праздник обновления, но и это праздник освящения. Хотите поговорим о тождестве? Так вот... Господь дал своему народу такое тождество. Освящайтесь, ибо Я свят. Освящение это и было содержанием жизни тех, кто освобождал Иерусалимский храм. Они стремились к освящению. Освящение было главной целью их жизни. Знаете, Ханука это очень яркий, радостный, веселый и вкусный. Да, да. Вкусный праздник, но давайте мы не будем теми, о ком говорят, что за деревьями леса не видят. Пусть главное остается главным. Ханука – это праздник Божьего присутствия.